продолжаем практические занятия на этом уроке мы покупаем криптовалюту на бирже но самое удобное покупать за стейблкоины уже в прошлом уроке мы стейблкоины приобрели то есть уже вошли в криптовалютный мир у нас уже есть крипто стейблкоин usdt и чем он удобен что он менее волатилен его можно завести на биржу держать до нужного момента а затем когда вас цена устроит можно эту монету приобрести или можно вообще заранее поставить заявку и она будет стоять у вас там неделя месяц не знаю точно сколько там можно и устоять но я знаю на, на бирже Kucoin у меня заявки стоят по э, месяцу и я их периодически проверяю жду вот какой-то удачный момент потом цена приходит заявка срабатывает я криптовалюту вывожу с биржи на бирже стараюсь не держать э, криптовалюты э, ну за исключением вот стейблкоинов которые у меня под какие-то покупки, под какие-то, возможно, другие действия. Там я могу дополнительную прибыль получать. Про это отдельно поговорим. На бирже, ну, тоже в частности. Самые популярные торговые пары то здесь все торгуется либо за USDT это самое популярное на всех биржах она практически есть. За биткоин, за эфир. И на биржах типа Binance можно за стейблкоин от Binance, Binance USD, за них покупать. Ну вот у нас есть USDT, наиболее универсальная. И сейчас мы посмотрим пример, как, имея стейблкоин, приобрести а, валюту. Мы будем приобретать валюту Tron. А потом эту валюту мы выведем а, в кошелек, который а, известный кошелек TronLink, уже в следующем уроке, который предназначен для и именно вот ориентирован на этот блокчейн, блокчейн Tron. И формат вот TRC20. Ну давайте переходим на биржу. Поскольку мы покупали на Binance, то на Binance, соответственно, и будем покупать. Так, вот мы входим в основной аккаунт, и у вас здесь, вот мы видим USDT, порядка 200 USDT. Мы можем на них сейчас на 100 заведенных в прошлом уроке USDT-шек мы сейчас купим монету Tron. Код у нее TerraX. Ну, также здесь не забывайте, внутренние переводы, они все внутри площадки бесплатны, поэтому вам вот на основной аккаунт, на spot и fiat нужно перевести деньги чтобы торговать все теперь заходим в вкладку торговля spot и вот здесь у вас открываются соответствующие окна Ну давайте кратко расскажу что здесь есть график текущего актива то которую будете торговать криптовалютная пара вот сейчас у нас Биткоин за USDT. мы покупаем или продаем а слева а стакан котировок то есть сверху стоят те продавцы и вот кто по какой цене готов биткоин продать снизу стоят покупатели и все те кто по какой-то цене готов данный биткоин купить а здесь вот будем мы заполнять заявки мы будем работать ну не знаю либо по марку либо лимитированными по маркету либо лимитированными заявками но самое главное я вам всегда призываю рекомендую покупать вот здесь на спотовом рынке на торговле, потому что все вот эти обменники, которые вот предлагают Binance там или кошелек предлагает обменять там вам USDT на биткоин, там может быть очень невыгодная комиссия и достигать там нескольких процентов. Да, там вы платите за то, что вы ленивый, вам лень завести на биржу и самому купить. То есть вот все эти обменники, вот это вот все торговля Binance Конверт вот это все не рекомендую вам использовать. Зашли, котировку, выставили. Я даже рекомендовал бы лимитированную заявку. И приобрели. Так, давайте вот TRX. Вот мы его здесь набираем. TRX за USDT нам нужно. Вот. Вот это мы выбираем. Я его сейчас вот здесь поставлю. Звездочку добавлю в избранное. И теперь у меня все это есть в избранном. Вот если я нажимаю звездочку сразу, я вижу вот избранные криптовалютные пары. Меня сейчас интересуют троны. Я сейчас их куплю, и я хотел бы их закинуть в свой кошелек, чтобы они дополнительно там... Потом фишку расскажу, какая есть у... на блокчейне трона. Он еще TRC20 называется. Есть какие фишки. Вот у меня появился трон за USDT. Видите, цена одного трона сейчас, последняя сделка, составляет 0,6 э, цента. А у нас 100 долларов. Соответственно, я хочу купить. Вот я сейчас буду. Э, график можно увеличивать, уменьшать. Вот с прокруткой. Я сейчас поставлю, кстати, время. Э, поставлю минутный, минутный график. Вот видите, э, последние несколько минут э, валюта эта росла в цене. Значит, меня интересует лимитированный. Можно и по рынку, тогда она сразу исполнится. Вам нужно только указать, сколько всего у СДТ вы хотите потратить. Так, вот все, что мы видим. Теперь покупка. Еще хотел бы сказать по поводу комиссии. Значит, комиссии здесь очень низкие на биржах. Это 0,01% обычно. Таким образом, это не сильно повлияет там на ваши на цену на то сколько вы потеряете при вот обмене то есть здесь вот на биржах комиссии очень маленькие вот если вы как я говорил будете торговля binance конверт использовать там могут быть повыше комиссии в кошельке будут могут быть повыше комиссии основной у вас будет плата за вывод уже непосредственно на свой кошелек или на другую биржу уже непосредственно в блокчейн в другой вот там вас возьмут комиссию, потому что эта транзакция пройдет уже непосредственно на блокчейне. Есть дорогие блокчейны и сети типа эфира. Биткоин будет дороже стоить. А вот сеть Tron, она будет стоить недорого. Вот, наверное, около доллара-полудоллара. Столько приблизительно стоит и за перевод из кошелька сети Tron. Ну, разные кошельки, опять же, могут быть разные. Комиссии, будем об этом говорить. То есть, поскольку... Здесь комиссии низкие, можно вообще взять и купить по рынку. То есть вот задать маркет, заявка по рынку. И ну мы сейчас совершим и по рынку, и лимитированную заявку. По рынку самое простое. Вот я беру 50 USDT. Я вижу, что здесь вот спред минимальный. я Никаких проскальзываний практически нет. Я беру и нажимаю купить троны на 50 USDT. И справа вижу, маркет э, на покупку создан и исполнен. Итак, покупка совершилась. Теперь чуть вниз прокручиваем окно и смотрим. Для тех, кто вообще с рынком не знаком, никогда не работал на бирже, э, объясняю кратко. Что такое ордер? Ордер это некая э, приказ, который вы отправляете вот здесь на биржу для покупки определенного э, актива криптовалютные, криптовалюты. Вот сюда мы покупали. В частности, мы покупали сейчас трон. Я отправил сейчас рыночный ордер. Что это значит? Это значит, что была взяна, взята самый ближайший продавец, который готов мне был купить по самой дешевой цене, и э, сделка исполнилась. То есть ордер выставился. Он сразу, поскольку рыночный, исполнился, взяв ближайшего, ближайшего продавца и попал в историю сделок. Вот был ордер. Заполнено. Заполнено количество всего, вот эта сумма на 50 приблизительно долларов. И история сделок, вот он уже исполнен. То есть, пока у меня стоит ордер, я его могу отменить. Как только сделка совершена, все, это уже отменить нельзя. Можно только вот эти троны, которые у меня появились, продать. Но это уже следующая операция. Все, я купил. Теперь давайте я сделаю при помощи лимитированной. Лимитированный ордер выставлен. Здесь уже появляется еще дополнительное поле. Значит, вот сколько я хочу купить тронов. Я могу в USDT опять же заполнить. Он мне посчитает, сколько это тронов. Это где-то 815 тронов. Я укажу цену. Давайте я укажу ниже, ниже, тем чикущая. Вот, например, вот цена 0,613. 0,6. 0,6.13. Все. Эта цена ниже, чем сейчас рынок торгуется. Поэтому она сразу не исполнится. Я и нажимаю купить. Создан лимит на покупку. У меня там есть подсказка. Переходим ниже. Сделка, видите, не произошла. Смотрим, здесь есть открытые ордера. Вот он стоит по той цене, по которой мы его выставили. Так, я его здесь вижу. Я его здесь не вижу давайте еще здесь есть возможность переключиться на трейдинг view вид диаграммы посмотрим виден ли мой ордер здесь но по крайней мере вот в стакане я увижу вот точечка напротив моего ордера стоит нет я его здесь не вижу ну давайте переключимся в режиме базовой версии вот так выглядит график ордер свой я вот здесь вижу в стакане Пока он здесь рядом с текущей ценой я его увижу соответственно в открытых ордерах история ордеров он здесь пока не попадает сюда поскольку он еще открыт он действующий то есть вот здесь вот видите пока цена почти подходит к моей цене то есть я не поторопился купить по рынку а подождал пока цена вернется к той цене которую я выставил и давайте вот сейчас, возможно, он сработает. Сейчас уже я второй в очереди, первый в очереди. Если сейчас цена чуть-чуть дернется вниз, я этот ордер мой исполнится. И посмотрим, что дальше произойдет. Так, вот пока цена дошла до меня, но не сработал ордер. Подождем еще. Торопиться здесь не нужно. Поставили цену. Вообще этот ордер можно оставить на день, на два. Не паниковать, не торопиться пусть лучше Она всегда цена гуляет туда-сюда ну если вам и если вам соответственно нужно срочно то тогда да, купили по рынку и сразу эти монеты у вас уже а, в кошельке есть все ждем исполнения. все цена дернулась вниз мой ордер исполнился смотрим в открытых ордерах нет в истории ордеров он попал и также он попал в историю сделок, поскольку ордер исполнен. И вот давайте посмотрим. Первая покупка по рынку я купил по 0,06136. А следующая сделка произошла по цене 0,613. То есть, видите, там я на 50 долларов купил. А по рынку на 50 долларов я купил 814 здесь чуть больше получилось на 815 тронов все а две сделки я совершил на 100 долларов я купил себе монет тронов какое-то количество у меня их получилось все теперь я могу выйти в кошелек в кошелек вот выйду сразу фиат и под. посмотрю я с него покупал здесь у меня должны появиться новые монеты Дополнительно, точнее, у меня были несколько у меня там было тронов. И теперь их стало больше. Видите, он а, повыше поднялся. У меня тронов теперь на 100 с небольшим долларов 100 долларов 33 цента. У меня 1635 и запятая сколько-то монет. Но здесь монеты можно дробить. Они могут быть дробные. Не обязательно должно быть у вас целое количество монет. Вот у меня еще здесь есть различные монеты Ада тоже их не целое количество, Airbnb, USDT у меня осталось 111 долларов. Все, покупка совершена. А продажу я вам рекомендую тоже делать точно так же на биржевом рынке. Если вы там с лимитированными заявками не хотите связываться, то соответственно вы можете все это делать рыночными заявками, но обязательно торговля на спотовой секции и естественно вы покупаете без плеча, здесь плечо возможно но вы всегда покупаете монеты без плеча а, с плечом это уже все уже рискованные спекулятивные стратегии данный курс не об этом также давайте еще раз я продемонстрирую вот сейчас мы опять а, троны откроем и скажем если бы я где-то пока поставил например количество, вот давайте еще 100 трон я купить хочу по 0,5 05 это цена далеко и естественно ордер этот сейчас не сработает стоимость ордера больше 10 долларов должно быть так а... хорошо неважно я ставлю сейчас 1000 Ну вот ограничение, да есть на минимальную сумму которую можно сюда вывести я выставляю эту заявку вот видите открытые ордера она стоит далеко от рынка 05 это э, достаточно ну, вообще даже здесь вот на графике не видно. А теперь о, по поводу ордеров, пока сделка не произошла, пока ордер не исполнился, я могу вот здесь справа взять и отменить его. Все, он исчез. Все, и снова я никаких, у меня нет заявок на покупку или на продажу. Все, и сделок, естественно, у меня э, только две, те, которые мы уже совершили до этого. Все, продажа абсолютно точно так же. Вы э, только не слева, а справа заполняете. Берете, либо на какую сумму хотите, там на 100 долларов продать тронов, там либо на 50 э, хотите продать, выставляете либо цену, если это лимитка, лимитированный ордер, либо по рынку он исполнится сразу, как вы только нажмете кнопочку продать. ну сейчас я этого делать, соответственно, не буду. Я цель свою исполнил. Я купил э, монета трон на 100 долларов. Все, в следующем уроке мы будем эти монеты уже выводить в кошелек. И познакомимся в следующей итерации выводы в кошелек и там вот важно будет не ошибиться с сетью биржа вам все будет подсказывать если вы есть имеете вот минимальное представление что такое сеть у вас никогда проблем не возникнет до встречи в следующем уроке